1 миллион рублей. И это самое масштабное меж... Планетарная прокачка аккаунта подписчика на сайте с кейсами Сказал бы я, если бы хотел тебя обмануть Но я никогда не делал подставные прокачки и раздачи каких-то девайсов Там когда были пластухи, айфоны и так далее Постанову я никогда в жизни не снимал Как я и говорил, кейсы да иногда выдавали балик По поводу прокачек и раздачи это отдельная тема Тут все всегда было максимально честно, я вас не обманывал И обманывать не собираюсь, этот ролик не исключение Но на самом деле это пустой коробки пранк Погнали! Я очень надеюсь, что я не словлю много хейта, но на самом деле это тот ролик, который я не смог бы снять без поддержки админов 1 миллион рублей на аккаунте подписчика Как это все будет работать, обязательно посмотри это вступление, чтобы дальше не писать глупости про человека в комментарии Я выложил на своей, на своей официальной странице во ВКонтакте пост, мол, нужны подписчики в ролик, И дайте ваш дискорд Но они не знают, что будет в этом ролике Да, я вижу, тут очень много денег в общем, да, как вы поняли, на балансе Для прокачки будет лежать 1 Миллион рублей, либо же 15 баксов. Отдельное спасибо сайту GiveDrop за Предоставленный баланс и возможность записать Ролик, потому что подобный пранк Я не смог бы записать без их участия Ну, такой деп, это очень большие деньги Я бы не смог закинуть такую сумму Поэтому ссылочка на сайт ребят Будет находиться в прикрепленном комментарии Еще раз огромное им спасибо за возможность Записать подобный ролик, и, естественно Скажу, что выводитель скины мы не будем Вывод у меня там открыт, но если если я выведу, я буду просто последним уродом в глазах не только ваших, хотя уже ничего не поменяешь, но и в глазах ребят, которые помогли записать мне этот ролик. То есть в глазах администрации гифдропа. Ну и, естественно, в конце мы скажем, что это была шутка, подписчик расстроится, но мы накинем ему утешительный принц. Принц.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 Погнали, начинаем Самый дорогой кейс на сайте стоит 236 долларов, либо нож, либо перчатки. То есть даже если мы будем долбить по 10 штук, это 2000 баксов. Мы откроем офигенное количество ножевых кейсов. Короче, посмотрим, что подписчик скажет по этому поводу, но я надеюсь, он не сильно расстраивается. Короче, сейчас найдем подписчика и звоним в Дискорде. В общем, вот что мы имеем на данный момент. Ну давайте выберем человека, допустим, Ген. Я прям рандомно это делаю, хотя он не скинул DS, я просил DS скинуть. Ну, допустим, Саша. Рандомно выбираю, без рандоморга, ну, надеюсь, у мне здесь верить. В любом случае, это пранк, поэтому тут без разницы. Так, короче, Саша не ответил, он вышел, давайте Ваню возьмем. Ребят, короче, такая тема, меня все игнорят, ребята выходят сразу из ВК, мне сейчас нужен подписчик с вебкой, поэтому буду писать всем, кто первый ответит, тот и попадет в прокачку. Фейковую, естественно. В общем, мы поменяли совершенно выбор подписчиков. У меня есть коллекция NFT и ВК-беседа держателя этих NFT-шек. Кому интересно, ссылочка будет в описании. И когда идет прокачка подписчика, я беру людей оттуда. Но в этот раз я думаю пранк, поэтому возьму из страницы ВК. Но э, что-то как-то там все начинают выходить, поэтому напишу в беседу из тех, кто купил NFT. Кто первым не ответит, попадет в фейковую прокачку. Пишем. Сообщение до нового, остается просто ждать Все, гуд, мы выбрали из держателей NFT Но ну, в любом случае утешительный приз будет, поэтому да Я Мне очень стрёмно, ну ладно, будем звонить а, Данила, привет Короче, ты попал в прокачку и... Первый вопрос, есть ли у тебя вебка? Ну да, есть Ну что, включай вебку, сейчас мы все настроим и э, пойдем прокачивать твой аккаунт Ну что, смотри какая ситуация ну, Я не знаю, видишь ли ты это или нет Да, я вижу, тут очень много денег 15 тысяч долларов Да в рублях это примерно 1 миллион рублей. Ничего себе! А, смотри, у меня ну, первый логичный вопрос, что мы открываем. Ну давай начнем с разминки какой-нибудь, я не знаю, что-нибудь полегче, за баксов 100. Это разминка, да? Ну конечно, с таким балансом. Так, ну давай, 100 баксов, ну но... слушай, тут самый дорогой это 200, а за 100 есть за 165. Ну давай попробуем один, ну для начала. Один, да, то есть так по лайту. <свят> Не, ну заебись вообще, прокачка а как, нормально, баланс там, все гуд нравится. <свят> <свят> <свят> <Путаю. свят> Слушай, тебе нож выпал за 1400 долларов. Мне, да? <свят> да. Да ну. Но мы в конце ролика все это выведем. Пока оставляем, оставляем, не оставляем, не оставляем. Оставляем 100%. Так, что делаем дальше? Ну, давай тогда пройдемся по какой-нибудь красноте, синьке. Там по очереди все это про прооткрываем, чтобы посмотреть, что нам выпадет. А, то есть ты прям хочешь так. Я думал просто, знаешь, я когда закинул лям, я думал, ну, типа... Человек пойдет на живые кейсы, на перчаточные кейсы. Ну, надо же все протестить, как говорится, гифдропчик. Ну, как он там ведет себя сегодня. Так, ну давай, тайное, да? Или что мы делаем? Давай с армейки, армейки, 10 штук вольнем сначала. 10 штук армейки. Бля, я, ну. я, я, я такого не ожидал, что. Что ты такое начнешь убирать? Ладно, понял. Вопрос: тебе, Сколько тебе лет? Мне 21 сейчас. Где 21. Сейчас будут кричать: ай, блядь, лучше выбрал меня, я в школе еще учусь. Ну, бля, ну, пацаны, кто первый, тот, ле... тот и как бы попадает, <с правильно? Минут 10, 15, минут 5, 10, пятого Бля, какая-то проблема, какого хуя он не открывается? Подожди, но... Да все, нас забанили ножик, тебе. Все должно быть гуд. А, ну да, мы открыли 10 армейских, почему только не открылось. Если что, этот нож был у меня, вот, ну, мы начинаем с градиента. Тайны. Я так понимаю, тайная, да? Давай еще тайная 10 раз, да. А, ну да, Если 10 раз. Примерно... Это на 100 баксов, ну, нормально. Я просто знаю, что вот я смотрю и типа, ну вот реально такое ощущение, ну типа лям, бля, ну похуй, да, блять, ну типа лям, похуй. У тебя такое есть, или я просто, ну реально вижу, и какого хуя нету прокрутки, блядь? Что это за прикол? Блядь. Блядь, почему? Ч ⁇ за хуйня? А? Блядь. Это, это это что? Где прокрутка? По итогу, ну что нам выпало, бля, ну почему нет прокрутки? Здесь большой вопрос. Слушай, ну вот все, что тебе выпало, давай пробуем обновить сайт. Что ну, блять, так не должно быть, лям рублей. Понимаешь, если все-таки лям рублей, то нам нужно сначала размяться, а потом уже идти по жести. Но нельзя все сразу. Но главное, чтобы давай один кейс какой-нибудь выберешь, чтобы я открыл и посмотрел, если прокрутка. Потому что мне чуть не нравится, что прокрутки нет. давай авики откроем, посмотрим что-то. Авики. Справа от ножа. А, справа от ножа. Блять, я. Ага, в АП-кейс. Давай один попробуем, ну, чтобы понимать, есть прокрутка. Нет, я просто, ну, блять, что за хуйня? Почему и нет? Блять! А, она есть! Все, она есть, это радует, надо бы просто обновить сайт. Кей, good. Так, ну что, будем делать контент, получается, да? А, все, пошли! да, уже можно готовиться. Да, давай, короче, делаем ножи, ножи, смотрим, что там выпадает. Начнем с трех. С трех. Да. Прокрутка, с... о, найс, она появилась. Отлично. Ну что, Данил, я желаю тебе успехов в этом, Блядь, ну, я... я смотрю, как улетают деньги, ебать. Косарь Так, Давай все продаем, это ну несерьезно, как говорится. В смысле реально продаем? Конечно. Конечно. Реально? Ну да, делаем контент Блядь, ты уверен? Мы, да. держите, мы, мы, лям рубли, ты реально хочешь что-то продать, чтобы еще открыть? А не проще все вывести? Нет, нет, нет, ну как ты уйдешь без контента? Блять, ну давай, ладно, что делаем дальше? Давай еще пятеру сейчас бахнем. Еще пять ножевых? Да. Понял, я тебя понял, блять. я тебя понял. Мне реально казалось, придет подписчик и такой, выводим, похуй, выводим. Блять, Керыча убийства, бать, О, а Давай Керыч продаем, а оставляем нож бабочку. Реально? Все, все, все, все, все. продаем, оставляем нож бабочек. Не, ты понимаешь, что сейчас вот ну, могут, блять, начать падать ножи по 200 а, долларов. Ну не по 20, даже под 10. На Вы оставили бабочку. Да, все, теперь уходим и выбираем какой-нибудь кейсик. Сейчас, подожди, я открою себе тоже гифдропчик, чтобы заранее быть готовым. Так, ну давай сейчас тогда откроем мы с тобой. Там где-то кейс мажора был, я видел, да? Да, мы с тобой же его открывали. Вот этот? Да, да, давай еще бахнем три штучки. Эти штучки. Бля, ну ты как-то прям вот ну полай, Там не забывай, что апгрейды есть. Блять, лям-рубли. Ебать. Ебать. Ебать, да ну ты гонишь. Блять, если это серьезно так, то медузу предоставляем оставляем с тобой процентов, все остальное продаем. Лям рублей. Бля, это самая дорогая прокачка, которая была. А ты посмотри на баланс, он как бы не ушел. Так в том ты прикол, что ну у нас есть уже медуза, блять. У нас есть дамасская сталь, бабочка. Ну вот в сухом остатке сейчас, даже если посмотреть, у тебя две с хером тысячи долларов. Да еще и убийство там где-то лежит А, еще и там, нет, там градиент был А, градиент, да ну Ну давай тогда что, тогда мы сейчас бахнем с тобой 10 красных 10 тайных? Да, и пойдем в прокачку. В апгрейды? В прокачку-то ты уже сегодня пришел Да, я, игра слов Азимов, Азимов, Азимов, Азимов Блять, охуеть Так, все, это забираем и идем с тобой апгрейдиться ну так, здесь 600. на апгрейды, да? Да. Что делаем? Так, Ну вот, вижу Азимов за 160 долларов. 168. Да. Не 160. медузу или Азимов все-таки? Не-не-не, Медуза, Медуза подождет пока что. Ну и давай попробуем сначала X2 сделать. Ну, как нам пойдет, не пойдет. X2 э -э, это... Вот, ну вот так и вот выходит. Штык-нож там какой-нибудь, вот который здесь видно. Uh -huh. Вот. Ты хочешь 300 баксов, я понял. <свят> На, попробуем. А вообще вот, Лям, ну если мы выведем даже плюс-минус 700 тысяч рублей, что ты планируешь себе купить? Я себе купить? Да. Я бы, например, если если мы реально выведем 700 тысяч рублей, я куплю бати-машину. Серьезно? Да. Ну, слушай, это, бред это... респект. Ну это вот реально ты мне как-то прямо... Слушай, ну ты красавчик. Здесь вообще без вопросов. Если так будет, ну, потому что это классно. Понял, ну ты молодец, не, на самом деле, это, это охуенный поступок что делаем дальше Так, ну, а мы апгрейднулись, да? У нас да, у тебя получился нож, нож Ну, раз. расскажи мне по сайту вообще Может быть, ты сам что-то предложишь что Я вот сделать. честно, что бы я сделал Да, ролик как бы уже, наверное, минут 20 идет Потому что пока вступление вся история Есть перчаточный кейс Мы можем открыть на все, у нас сколько? Ну, 14800, кстати, неплохо, блядь Ну, неплохой профит с таким депом, от заебись еще Можем просто на все деньги открыть перчаточный кейс Ну, давай, давай, давай Пока посмотрим, что нам летит до да половины точно. Я предлагаю сделать какой-нибудь охуенный апгрейд. Ой, блядь! Ой, блядь! Полигон! Они по-моему... Ебать! Я не знаю, сколько денег на это дохуя должно быть. Сколько полигон стоит? 400 долларов, 200 долларов. А, ну 400-400. Ну как бы норм в целом, сколько здесь? Да, здесь 2000 долларов, Данил. Ну давай еще тогда. Еще. Десяточку? Да. Да. блять лишь бы мне не, заблоки... не заблокировали профиль. Я, кстати, не, не, не понимаю, даже вот, ну, с таким баликом что-то хуйня какая-то происходит, и кейс не всегда хотят открываться. Может, сейчас загруженность какая-нибудь, но подождем. Ладно, бывают такие истории, блять должно. Э, ну летит какая-то лютая, лютая хрень, если честно. Мы с тобой открыли, и как бы баланс даже не уменьшился. Ну, 12 тысяч долларов, тем не менее. Я сейчас все фастом сделал, потому что почему-то опять не было прокрутки, но здесь не очень все хорошо. Давай обновлю все-таки еще раз сайт что то как-то, блять, нету прокрутки, мне не нравится. Что делаем дальше? Я предлагаю тебе сделать какой-нибудь апгрейд, очень крутой, забусти в Баликом. Знаешь что, давай, короче, возьмем перчи. Например? У нас просто дохуя какие? Давай мы черепашку возьмем, самые первые. Так, ага. Давай-ка мы попробуем сделать с тобой вой. Если он тут есть. Я надеюсь, есть. Понял. Так, цена. Давай попробуем. Бля, мне, честно, жалко деньги, я скажу честно. Как. Так, ну во, такое ощущение, что тут нет самое дорогое, хотя если поставить 1200, так, есть керыч, 1300, а, окей, почему-то 130 показывает 1300. Так, максимум у них 1300 походу. Ну сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Я думаю, что можно загнать 1500. Есть Золотая Арбасека, есть Пустынные Гидры, это уже поинтереснее 1600. Так, ну, хорошо. Порог мы просто сделаем. Вот это. Да. в баликом, да? Давай на балик, да, на 1300 долларов забустим. Ну, 1300 долларов, ну да, это нормально, 75%. Ну, давай, пробуем. Ты это прям, ты без рисков, да, хочешь максимально? Ну, сначала, да. Блять. А, это заход. Хорошо. Нормально, слушай. Отлично, оставляем. И теперь давай, давай с рисками уже, что ж нам тут. Терем вот эти основу, да, основу. Ага. И что, есть там дугнирчик какой-нибудь или принц? А, я поставлю 1700 долларов. Сувенирная АВП Гидра. Так, это Медуза есть. А если поставить 2000 баксов? что он так поинтереснее? 2000 долларов нет. Есть 1900, наверное. 1900 нет. 1850 порог. И самое пиздатое и дорогое, что тут есть, это статрек Мраморный Градиент. Бабочка. Ну, давай сделаем на 30 процентов на 30 процентов да. подожди я А 1800 ну да это самый дорогой скид 1000 еще раз сколько 30 процентов до да. 30 32 нормально устроить отлично бланцы остается 8 700 долларов вопрос это за... это очень много и что заходит да ну ты гонишь. И бать Слушай, дай просто посмотрим, что по итогам мы имеем. Ну, ты имеешь. Давай, давай. Ты поимел меня в этом ролике, я минус лям. Неплохо. Если так, если мы выведем с тобой тысяч, я тебе 70 кэшбэка даю. Серьезно? Конечно. Ебать. Слушай, ну я прям, я прям счастлив в такие предложения. Ладно. Тем не менее, 1800, 1600. Это уже под 3000 долларов. Плюсом ко всему хуево гора перчаток. Вообще, можно сделать по-другому. Я не буду делать контракт, не переживай. Просто посмотреть... Так, это нож был Сколько есть в инвентаре Это будет проще сделать именно таким способом Так, здесь почему-то не показывается прайс А, не обновили контракты, выберите режим Ладно, режим выбирать не буду, потому что я боюсь, что я у тебя что-нибудь солью И medium, во Давай посмотрим вот именно вот ну, таким образом Сколько ты потенциально можешь забрать Выбрав все самые дорогие скины 400, медузу, бабочки, роспись Короче, только здесь 6900 долларов. Плюс э, он, это ножи перчи, но это где-то уже восемь баксов. Это жесть. Это прям крупняк и жесть. Ч ⁇ мы делаем, Данил? Давай попробуем мы с тобой сделать контракт вот этот, который ты открывал только что. Из всего, что у нас там есть. Не, из всего, мелочи. что... Из всего, что... Ай, по мелочи, все понял. Я да. думал, из всего, что есть ты... А, из армейки, да ты имеешь в виду? Давай из армейки, а потом уже по красному пройдемся. Давай из армейки. Так, э, выбрали всю армейку. Что делаем? Хард, медиум, изи. Ну, хард, по харду ебашня же. Так, сколько у нас 15? Получите до 150 долларов. Я, кстати, ни разу не смотрел, что у них за апгрейд. Да, блядь. Но... Прокатили нас Неплохо, что дальше? А, ну давай теперь вот эту всю, всю красноту Получается, которая здесь лежит Да, вот это вот подряд вот. Так, главное медуз не закинуть Опять хар? Нет, давай медиум уже Давай медиум По лейту пойдем Главное, чтобы он, он сейчас должен открыть, в теории 44 бакса Слушай, ну, я... Нам не я тебе предлагаю все-таки открыть ножевые кейсы, чтобы не сливать балик Ну и реально вывести ну давай вот попробуем Ноживые или короче, перчаточные? Давай 10 ножевых, 10 перчаточных И там уже долбанем что-нибудь на апгрейд Бля, почему Under, вот я не понимаю, дорогие кейсы, они не прогружаются Может что-то сайт ему мне сегодня реально так повезло Но опять же F5, ой ебать, Ну тебе выпало 220, 87, 116 Ну в целом неплохо, я думаю как Неплохо, да, конечно не так как раньше Но это вообще неплохо Дальше перчаточный, да? Давай, перчаточный бахнем Перчаточный кейс Блин, а, все, все нормально, все покати. Так, обугон, если они выпадут Два обгона, ну, полигон Ну, это мало, 1300 долларов Красиво, неплохо Это где-то 70, сколько, это примерно, курс Ты сейчас какой, 70-80 тысяч рублей? Да, да, почти 80 Нормально, блять, я бы так жил нахуй Ладно, что дальше, перчаточный живой, что делать? Давай еще перчаточных 5 штук Пять штук. Да. А ты вообще играешь Игей. в Counter-Strike? Конечно, конечно. Короче, инвентарь после этого ролика бустанется охуенно. В ничего нет. А, ну вот теперь, можно сказать по-другому. 400 долларов. Выпало. Отлично. Дальше ну давай тогда сейчас бахнем ножи. 5 штук. Угу. И на оставшиеся бабки кейс-мажора Понял, хорошо Но останутся ли деньги? Они в теории, да, они останутся, 1100 долларов Фух, но гиф выдал на предел Он больше, я сомневаюсь, что что-то еще выдаст Потому что, ну, уже не дропает откровенно говоря Да, ну, это вообще жесть Это угу. вообще жесть, Стас, ты, ты вообще делаешь мой день сегодня Лям рублей, да, в целом, это дохуя Кейс-мажор на все деньги? Да, да Кейс-мажор, блядь, откройся, кейс-мажор во, заебись. Отсюда нам уже выпал медуза, блядь ну и вот Азимова. Вся а Азимова. Ну по итогу, Данил, у тебя из дорогого, что у тебя есть? Давай по дорогому пройдемся. Есть медуза, да. есть дамасская сталь, есть бабочки, керамбит. есть градиент керамбит. Я, кстати, про него забыл, да, хотел оставить себе, а ты уже меня... Ладно. <с Cette> и, Данил, вопрос к тебе следующий. Ты тикток смотришь? Ну так бывает иногда. Мне стыдно это говорить, это был пранк. Я так и думал, что это подгон какой-то, под ёпчик будет. Но, тем не менее, просьба, ты поучаствовал в ролике, небольшой комплимент от нашего заведения я тебе обязан скинуть. Поэтому после ролика скин карту, там, с Бер, Тиньков, неважно, я переведу небольшой подарок от нашей команды в виде меня. Все, хорошо, хорошо. Мне было... Мне, плохо. Мне было очень стрёмно, я тебе скажу честно. Я вижу, что ты радуешься, и я такой... Это админы сайта помогли сделать этот контент, выдали баланс, потому что бы я не закинул. Ну, это было неплохо, это было неплохо. А ты поверил вообще, что ну вот реально лям? Знаешь, что? Ну, типа, сначала я не поверил, да и до сих пор, ну, до конца, типа, ну, не было такого понимания, что это реальность. Эээ, вот. Но какое-то у меня было сомнение, что, блядь, как будто летит так жестко, но не может так жестко лететь. Я заберу сейчас. Понял, ну, Данил, тебе огромное спасибо за участие, еще раз повторю, что скинь, пожалуйста, номер своей карты. Я надеюсь, не будет жесткого хейта, но тем не менее, ролик, я думаю, получился хороший, как минимум тебе настроение в конце ролика. Не подняли? Ну ладно, э, спасибо <с> за участие. Можешь что-нибудь передать в видосе. Всем добра, ребята, смотрите Человека. подписывайтесь на канал, колокольчик, лайк. Всем удачи, и всем пока. Пока, спасибо большое. Вот и видос подошел к концу. Честно скажу, мне очень стрёмно. По общению... Блин, ну это реально вот... Это открытый, общительный, веселый человек. Который вот, когда зашла речь, на что он потратит деньги, он сказал, я куплю машинацию. А я вот в этот просто момент, я такой думаю, типа, нет. Просто... Не сегодня. И мне так стало стремно. Я надеюсь, хейта не будет, но подобный ролик я реально хотел записать. В любом случае, это не постанова. Ну, я мог заплатить просто денег и сказать, давай, да, сделаем постанову. С рандомным человеком, не обязательно с Данилом, но... Данил реально крутой парень, и привет тебе еще раз, огромное спасибо за участие. Я надеюсь, вам понравился ролик, и много хейта не будет. Во всяком случае, это контент. Но мне стремно, очень стремно. Я, наверное, подобные ролики, ну, такие, в таком формате делать не буду, мне просто нет слов, мне реально стыдно. Всяком случае, всем спасибо, это был человек. Всем пока. Бля, я не знаю, как зайдет ролик, но надеюсь, поддержите меня. Данил, респект, очень хороший парень.